Здравствуйте! Хочу представить вам Дамаск. Чак Дамаск поистине уникален. Лезвие с дамасской стали и рукояти зеленого дерева ценных пород составляют очень интересный дуэт. Он легок и изящен, а роскошен хоть и прост. Лучшего помощника на кухне не найти, но и на прачечном столе он будет выглядеть органично. Единственный его минус – от такого подарка очень сложно сдержать слезы о радости.